Всем привет ребят! Сегодня я вам покажу и расскажу немножечко вот такой мышки я себе приобрел. Моя казала долго жить. Я в принципе ну, как бы выбирал и по цене, чтобы было нормально, ну и по качеству. Ну и всего выбрал вот такую мышку. А, мышка называется New SG 201G. Характеристики, ну что можно сказать, 6 кнопок у нее 240 dpi. Вот, варьируется от 600 до 240 о, до 2040 DPI. А внутренняя подсветка у меня на зеленого цвета. В магазине проверяли, она светилась зеленого цвета. Ну вот в принципе. Вот вы можете увидеть. Вот она. С Зелененьким цветом. Ну, мы сейчас распакуем ее и посмотрим. Вот. Ну как тут пишет, что прорезиненный корпус, удобно держать в руках. Сейчас посмотрим, как она выглядит есть, я не еще ее не открывал так открывали в магазине только и все проверили вот. комплектация здесь сейчас посмотрим какая удобно да что вот есть окошко что можно увидеть какая мышка здесь То есть, как бы хотя бы внешний вид ее узнать узнать и видеть. Так. Вот она сама эта камушка. Приходится нажать сначала на корпус. А потом чуть-чуть продавить И срабатывается щелчок Вот, так да, она прорезиненная Но, скажу честно, пальцы оставляет Оставляет пальцы Колесико тоже прорезиненная. Кликабельная. Здесь у нас 6 кнопок Так, да, кстати, вот кабель Тоже зелененького цвета Не знаю, хватит мне его или нет посмотрим буду надеяться что хватит так вот usb разъем кнопок у нас 6 правая левая колесика выбор dpi и вот боковые кнопки. все что вот этим вот подсвечивается в моем случае это зеленый цвет вот. Логотип тоже подсвечивается. Геймбир. Ну, по весу, по весу легкая. Вот. Относительно моей прежней мышки она легче. Вот это легче. Ну, да, люфты есть. Вот послушайте. Люфты есть. И люфтит это у нас если я не ошибаюсь да колесо лифтит у нас колесика ну по таким вот сказать первым впечатлением но нормально в руке скраб у меня небольшая не маленькая средняя Удобно, да, что сделана выемка под палец. И есть, вот вы видите, вот, видите он не полностью скошенный, а немножко здесь есть такой вот наплыв. Есть, ну, в принципе, нормально на в руках. Боковые кнопки вообще, вот именно под мою руку, вообще шикарно. То есть, я могу как нажимать вот так на ближнюю кнопку и нажимать рядом кнопку. Да, громко, конечно, она кликает. Но вроде бы пластик. То есть никакой не тефлон. Ну, походу пластик. Мышка это не лазерная, я так понимаю, а простая оптическая мышь. лично понравилось а как она будет себя чувствовать в работе и как чувствовать я буду в ее в использовании посмотрим ну по первым впечатлениям да написано что она геймерская но ребят давайте будем как говорится честны вот. геймерская мышь немного стоит 6 долларов То есть это как бы симбиоз офисной мышки и геймерской такой, знаете. Эстетически, чтобы было красиво. Можно было в игрушки поиграть. Документы какие-нибудь там. Полистать, поработать с документами. Вот такая вот мышка. Провода я не знаю, сколько здесь, ребятки. Может это есть на коробке. Если я правильно прощу, кабель получается 1,3 метра. Вот. Вес мышки 121 грамм, размеры ее 130 на 72 и на 41 миллиметр. Время отклика, я так понимаю, 5 минут. Да, вот по DPI получается, вот смотрите, по DPI что получается? 400, 800, 1200, 1600, 2400. А вот по переводу, то есть на русский вы перевели. Здесь получается от 600, 600 до 200 э, до 2400. Как-то странно, да? Поддерживает Windows XP, семерку, восьмерку. Вот. Настройка DPI, я не знаю, тут нет ни диска, ничего, наверное, просто по клику получается раз, два, три, четыре, пять, получается первый это 400, потом 800, потом 1200, 1600, 2400, но я так понимаю. Ребят, если кто-то у кого-то есть информация, кто уже давно пользуется такой вот мышкой, напишите, пожалуйста, в комментарии, есть ли на ней какой-нибудь софт или нет. Вот. Ну, в принципе, все, что я хотел сказать. Да, я хотел размотать ее, посмотреть, действительно, сколько здесь кабеля. Кабель как бы тканевый. Написано, что... Я читал, там, что он не будет выкручиваться, но хотя вот Ну, честно сказать, походу мне ее её... Сейчас я... Да, должно хватить. Да, слава богу. Вот вот такая вот веревочка. Получается провод в тканевой оплеточке. Ну, в принципе, мышка нормальная. То есть, потому что я ее еще не подключал вообще на мне квитер только с коробки. Сделал анбоксинг, показал ее, как она себя выглядит. Как говорится, первые мои впечатления. Ну, уже, как говорится, первые, потому что магазине тут так посмотрели проверили и все работает, работает. Вот. наша геймерская мышь модель еще раз напомню напомнила мусд 201 G. по заявке производителя что это геймерская мышь ну, вот вот можно посмотреть гейминг мышь я уже сказал свое личное мнение, что до гейминга и как очень далеко. Всем ребята огромное спасибо. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии по поводу такого девайса. Вот. Компьютерной мыши я имею в виду. Подписывайтесь на канал. Ставьте еще раз. <you have> <question> еще раз. Ставьте лайки. Всем вам удачки. С вами был Иван. До новых